Каждый человек хоть раз слышал о холестерине. Но вопрос в другом, знаете ли вы, что такое холестерин и чем он опасен? После просмотра этого короткого видео вы будете знать ответы на эти вопросы. По своей природе происхождения холестерин – это природный жир. Это органическое соединение содержится в клеточных мембранах. Клетки нашего организма получают холестерин не только с продуктов питания. Для поддержания жизненно необходимых процессов организм может синтезировать холестерин самостоятельно. К примеру, если в нашем питании не будет содержаться необходимая норма холестерина, организм сам начнет его синтезировать при условии, что будут все необходимые для этого элементы – белки, жиры и углеводы. Соответственно, если вы будете употреблять много калорийной пищи, будете получать порцию холестерина, даже если ваш организм его не вырабатывает. Умеренное количество холестерина попросту необходимо для нормального функционирования всего организма. Он поддерживает структуру клеток, участвует в образовании важных гормонов, в том числе и половых, и задействован в процессе формирования желчи. Снижение уровня холестерина может спровоцировать развитие гипертериоза, поражение коры надпочечников и даже истощение организма. Если же в вашем организме повышенная концентрация холестерина, постарайтесь его нормализировать. Следить за уровнем холестерина надо на протяжении всей жизни. В зрелые годы контролировать его уровень будет намного сложнее. А избыток холестерина в пожилом возрасте усугубит обмен веществ и повысит риск возникновения такого заболевания, как атеросклероз, который, в свою очередь, значительно приблизит к инсульту и инфаркту миокарда. Поэтому с молоду контролируйте свой уровень холестерина. Допустимая дневная норма холестерина – 250 мг в день. Этому показателю соответствует 2 стакана молока 6% жирности или 200 грамм свинины, 50 грамм печени или 150 грамм сырокопченой колбасы. Так что просто правильно питайтесь и живите в гармонии со своим организмом. У ботана ты списал, а ботан канал втыкал, подписывайся.